Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Charly. Это первая часть урока по настройке материала кожи и волос в Redshift. В первую очередь, поговорим о коже на примере всем уже известной Эмили, о которой я уже рассказывал в уроке по корона Renderer. Поэтому в данном уроке я не буду показывать, как я делал текстуры. Это все Вы можете посмотреть там. В этом же уроке я расскажу о материале и как получить такой результат. В Redshift есть свой скин материал, но я его не использую, так как лично мне проще получить результат, используя стандартный материал. В данном материале есть вкладка SubSurface Multiple Scattering и все настройки практически похожи на то, что есть в Redshift скин материале. И используя их, Вы можете получать такой же классный результат. Так вот, чтобы получить такой результат с SSS эффектом, который мы наблюдаем в области ушей, губ, носа и в тени. Вам достаточно создать Redshift материал. Загрузить Diffuse карту в слот Diffuse Color. В слот Reflection Color загрузить такую текстуру, которую очень легко получить в Photoshop. И в слот Reflect Glossiness поместить текстуру такого оттенка. В настройках Reflection BRDF тип выбираем GDX. Weight равные единицы. Затем спускаемся ниже и открываем вкладку SSS и делаем такие настройки. В первую очередь я обычно настраиваю первый слой, а затем уже второй и третий. Так как первый слой это тот самый эффект SSS, который мы видим. Его вес я ставлю равный единице. Для других слоев я выставил такие настройки. Теперь поговорим о текстурах, которые нужно загрузить в каждый из слоев. В первую очередь, обесвечиваем диффузную карту Photoshop. в Photoshop. первый и второй слой помещаем Redshift RGB Multiplier и у них в слот Color 1 загружаем эту обесвеченную карту. А в третий слой загружаем обычный диффуз. У каждой из карт RGB Multiplier, настраиваем такой оттенок. В итоге, получаем такой результат на рендере. Как видите, ничего сложного. Также, чтобы эффект отражения был интереснее, я в его настройках поставил Anisotropy равный 0.1. Кто-то из подписчиков спрашивал меня об освещении данной сцены. Оно достаточно простое. Положение и настройки источников света выглядит таким образом. Кстати, материал глаз я специально сделал таким. На первый слой, я назначил Reshift материал с пресетом глаз, а на второй слой, под ним, материал с такими настройками. Кстати, если вдруг Вам захочется получить более силиконовый кукольный или картон материал кожи. Просто увеличим amount до 2-3, может даже до 10. И радиус первого слоя ставим равный 20-30 сантиметров. Еще один момент, о котором просили рассказать подписчики. Это глаза и слеза. Как я говорил в уроке по корона рендер, Вы можете скачать эту модель. Достаточно написать в Google Digital Emily. И открыть ссылку wikihuman. геометрия склера и внутренняя часть глаза выглядит таким образом кстати область зрачка я всегда удаляю если требуется его расширение аниматор настраивают специальный риг. Геометрия слезной части тоже выглядит достаточно просто и на нее назначается тот же материал, что и на склеру. Кстати, в последнее время для большей реалистичности, я еще добавляю переднюю камеру глаза. Если Вы посмотрите его анатомию, Вы поймете о чем я говорю. Я просто беру склеру и выделяю выпуклую часть с помощью ГРОУ инструмента в Editable Poly. И с зажатым Shift немного смещаю вовнутрь. Благодаря такому трюку, отражение преломления выглядит намного круче на рендере, чем без него. еще один главный момент достижения реализма, это правильные настройки камеры. Свет мы уже расставили, теперь давайте посмотрим, как нужно настроить ее. Создаем обычную Physical Camera и в Film Sensor устанавливаем значение Вид с равным 10 мм. Mm, и длину фокусного расстояния 45 мм. Mm. Благодаря таким настройкам, свет всегда отражается в глазах. Это все, что я хотел рассказать о настройке кожи, освещения и глаз. Теперь поговорим о материале для волос. Как и в уроке с корона Renderer, я заранее создал несколько оттенков, о которых сейчас поговорим. В Redshift, к сожалению, нет настроек меланина, рандом меланина, фиолетового меланина и Glint эффекта. Я надеюсь, команда Redshift когда-нибудь доработает этот материал и добавит все эти настройки, но без них тоже можно получить достаточно реалистичный вариант у волос. Настройки материала на самом деле очень простые. Для начала загружаем стандартный материал Redshift Hair и меняем настройки Infernal Reflection, Diffuse и Transmission. На самом деле, все настройки интуитивно понятны и достаточно поставить рядом фотку, чтобы не ошибиться в передаче цвета и каких-то свойств волос. Так как цвет подбирается на глаз, без фотореференсов не обойтись. Кстати, для физически корректного результата, я практически всегда выключаю диффузный цвет. Но если это какие-то покрашенные волосы или текстура шерсти, то можно его выставить равным единицей или загрузить какую-то картинку. В итоге, Вы получите совсем другой эффект. Итак, чтобы получить такой цвет волос, Вам нужно для Infernal Reflection, Transmission и Diffuse создать такой оттенок. Затем Diffuse сделаем немного темнее и увеличиваем вес до 0.02. После чего делаем Snapshot, чтобы сравнить два варианта. с включенным диффуз и без него. Как можете заметить, когда мы добавляем диффузную составляющую, цвет волос в тени не такой темный. Сейчас цвет волос немного однородный и нужно нанести разнообразие. Как бы сделать Random Melanin. Для этого создаем карту Redshift Hair Random Color. И в ее настройки загружаем такой же оттенок, как и для Infernal Reflection. Затем копируем зажатым Shift и делаем немного светлее, так как в реальной жизни обычно там, где корни и волосы темнее, а ближе к кончикам светлее. Чтобы смешать две эти карты, создаем стандартный микс и в маску загружаем ноду Redshift Hair Position. После чего соединяем полученную комбинацию с Infernal Diffuse in Transmission Color. Затем, в каждой ноде Redshift Hair Random Color меняем настройки. Таким образом, Вы получите более реалистичный оттенок волос. Давайте сделаем Snapshot и сравним два варианта. Если приблизить камеру, вы увидите разнообразие оттенков, то есть практически для каждого волоска назначен свой оттенок. Какой вариант использовать, уже решать вам. Так, с этим разобрались, идем дальше. Для того, чтобы получить такой розовый оттенок волос, для Infernal Diffuse InterSmission устанавливаем такой вес и загружаем такой оттенок. Опять же, при желании Вы можете внести разнообразие с помощью Redshift Random Color.